Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео номер 3 я расскажу вам про элементы для получения высокого дохода, про то, куда уходит энергия и силы, про баланс во всех жизненных сферах и как влияют проблемы в отношениях на доходы и затраты. Спасибо дорогие друзья, что заполнили анкету, она поможет вам выбрать наиболее надежный путь увеличения доходов, а также помочь мне быть вашим проводником на этом правильном пути. А в прошлых видео номер один и номер два мы обсудили для чего нужны деньги, деньги это добро или зло, а также как искать свою миссию, кого любят деньги, про финансовый потолок, про денежные блоки, ошибки, а также про три условия для достижения почти любых целей. Ну и теперь немножко о себе. Меня зовут Игорь Мерлин.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 За 20 лет своей деятельности я стал проводником в мир денег более чем для 16 тысяч моих учеников. Дорогие друзья, лишним будет напоминать то, что в нашей жизни влияет все на все. Однако часто люди не замечают этого влияния, и они искренне думают, что правая рука не знает, что делает левая нога. Ну, типа, одно другого не касается. Вот простой пример. Человек утром услышал будильник, но лежал в кровати до последнего, быстро вскочил на ходу, решил выпить кофе, спешил, опрокинул его на себя, пока переодевался, потерял время и опоздал на поезд. Опоздал? На поезд? На важное совещание? За это его уволили с работы, и впоследствии он стал алкоголиком и бомжом. Ну, конечно, шутка. Ну, конечно, я утрирую, однако смысл в том, что мы влияем на деньги и доходы ровно с такой же силой, как они влияют на нас. И очень часто наша энергия уходит на преодоление разных преград, в основном, которые мы сами же и создаем, вместо того, чтобы эти силы направить на исполнение желаний или на увеличение доходов. А еще у женщин-предпринимателей часто бывает так – все было хорошо, процветающий бизнес, и вдруг влюбилась, и началось. Вроде бы в личной жизни счастье и страсть, а бизнес рушится. Срочно нужно спасать, и она бросается в горящую избу, на скаку останавливает коня, а принц тем временем сбегает, отношения разрушаются. Ну и где тут собака порылась, да все дело в том, что мы устроены таким образом, что у каждого есть определенное количество энергии или жизненной силы, и мы эту бочку энергии распределяем по разным жизненным направлениям на свое собственное усмотрение. Ну, например, семья, брак, бизнес, здоровье, отдых, деньги, обучение, дети, спорт, отношения, кому три ведра, а кому полстакана, и часто образуются перекосы. Да. Конечно, мы распределяем энергетические ресурсы по-другому, но на это уходят годы, уходит время, уходит сила. Мораль сей басни такова, что нужно заранее просчитывать свои силы и время, не хвататься за все сразу и не впадать в крайности. То есть необходимо жить в гармонии с собой, со своими делами и со всей вселенной. И если некоторые направления мы можем отремонтировать или восстановить, то, например, здоровье как-то не совсем, а время и совсем никак. Таким образом, дорогие друзья, для правильного использования элементов для создания высоких доходов необходимо разобраться с тем, как вы обходитесь со своим временем. Время можно потерять, найти, продать, купить разбазарить, собрать, оптимизировать, инвестировать, и так далее, и тому подобное. Прямо сейчас, что вы делаете со своим временем? Правильно, вы инвестируете в себя и свои знания, смотрите это видео, это Very Good. Видео номер два, я вам рассказал про три условия для достижения почти любых целей. И если вы не смотрели видео номер два, ну и видео номер один, обязательно посмотрите. Ссылки на эти видео в описании этого ролика. Ну и теперь, дорогие друзья, мы разберемся, какие именно элементы ведут к увеличению дохода и способствуют аккумуляции денежных накоплений. Итак, представьте себе, что нам нужно построить город. Помните, как у Натальи Кончаловской, у нее есть такие строки «Так родился город новый, и назвался он Москвой». Да не город деревушка, на пригорке церковушка, кучка княжьих теремов, до да десятка два домов. Ну и вот прошло 870 лет, и что теперь получается? Люди мучаются в пробках, город вырос, все хотят есть, пить, отдыхать, выбирать себе одежду и так далее. И все потому, что люди не учитывали, каким этот город станет через много лет. Современные города в Китае, например, строят совсем по-другому. Рассчитывают дороги, коммуникации, сколько потребуется воды и еды. Короче, все по плану и все конкретно. А почему же тогда, друзья, многие строят свои доходы, как кучку шалашей, пару землянок и подобных бараков? Думают не о том, как такой бизнес будет работать через 10 лет, а больше беспокоятся о какой-то быстрой 7-минутной выгоде. И потом приходят ко мне на консультации, плачутся. Три года назад все было хорошо, все в шоколаде, сейчас все плохо, это, наверное, порчились глаз, Мерлин, помоги. И а, потом случайно выясняется, что рядом с ее продуктовым ларьком построили пятерочку и магнит. И это произошло за одну секунду. Ты сама куда смотрела в это время? Ты поинтересовалась, кто и что здесь строит рядом с твоей торговой точкой? Вот так вот. Ой, друзья мои, нужно изначально выстраивать систему и думать о будущем именно потому, что это приносит надежность и возможность мощного масштабирования и бизнеса, и доходов, и это влияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Вы уже выбрали путь надежности, потому что досмотрели это видео до конца и заполнили анкету, которая поможет нам формировать для вас наиболее полезные и своевременные материалы для построения системы увеличения ваших доходов и улучшения вашей жизни по всем направлениям. Если, дорогие друзья, вдруг вы не заполнили анкету и, и, или не посмотрели мои полезные видео номер один и номер два, ссылки есть в описании внизу, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я выкладываю самое интересное и полезное. Ссылка тоже там внизу. Желаю вам, дорогие друзья, успешности и процветания. Приходите на наши онлайн эфиры про деньги, про успех, про отношения, энергию и многое другое. Задавайте вопросы и получайте ответы. Получайте от жизни все. Расписание смотрите в моем телеграм-канале. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.